Любимый пример некоторых моих коллег, если у женщины есть кармическая предпосылка выбирать себе алкоголика мужа, то поставь перед ней сотню мужчин, она безошибочно себе выберет именно того, кто является настоящим или потенциальным алкоголиком. Бороться с этим как? И что-то надо менять в сценариях. Здесь можно, можно сразу посмотреть вот на эти две, два фактора. Собственный опыт. И родительский опыт, если мы видим, что в родительской семье алкоголизм, это была просто красная черта, женщина должна жить рядом с мужем-алкоголиком, потому что только так мы можем духовно, например, возвыситься, он да, есть там заскок, да, то скорее всего это именно родительский эталон, она опирается на родительский эталон. Если свой собственный опыт, да, значит надо посмотреть, где, когда и при каких обстоятельствах мужчины-алкоголики оказались к ней более милостивы и более благосклонны, чем мужчина, которые этой напастью не страдает. Ведь человек ищет, где лучше, а рыба где глубже, а человек где лучше. И поэтому мотивация человека, как он делает выбор, иногда непонятна для себя же самого. Женщина соглашается жить с алкоголиком, который ни на что не способен, только потому что он ее, например, не бьет. А отец бил она Да вы что улыбаетесь, так это такие случаи сплошь и рядом. Не пьющий отец бил. Не пьющий отец бил, а вот этот алкоголик не пьет. Или напротив, родительская программа, и отец алкоголик, и муж алкоголик, а все почему? Потому что мама с детства вдалбливала, выбрала себе, живи с ним. Терпи. Терпи. Такова значит твоя планина. терпи, человек ничего не может изменять. Причины могут быть разные, надо смотреть мотивацию. И вот женщина, которая из 100 предложенных вариантов выбирает мужа алкоголиков ей надо задать вопрос, почему ты выбрала этого мужчину? И она выдаст какой-то определенный ответ, по этому ответу уже надо судить, она говорит, он симпатичный. А что для женщины значит иметь симпатичного мужа? Возвыситься например, над приятельницами, да, пройтись гордо по улице один раз, продемонстрировать на Пасху, какой он какой у меня мужик симпатичный. Или почему? Глаза у него добрые, это значит, она от него ожидает в будущем какого-то сочувствия, какой-то какой поддержки. Например, улыбнулся он хорошо мне. Да, говорит о том, что она может находиться рядом с ним, не боясь за свое собственное будущее и будущее своих детей. Мотивация. Почему человек делает выбор так и не так? А он делает именно исключительно исходя из своих значимостей. Значимости. Для него значимо только это. Не важно, что алкоголик, важно, что добрый. Не важны деньги, которые он пропьет. Важно, чтобы он красавцем прошел один раз по улице. Значимо.